Всем привет! Героиня шоу Холостячка, актриса Ксения Мишина, рассказала о своей личной жизни с бывшим женихом, от которого ей пришлось бежать беременной. А через несколько лет после разрыва муж приехал к ней и избил. О том, что актриса пережила насилие от бывшего возлюбленного, Мишина рассказала в интервью программе Зерковый шлях. Ксения вспомнила как в студенческие годы поступила в театральный университет в Киеве и познакомилась с мужем-бизнесменом. По ее словам, между ними была любовь, они жили вместе и все шло к свадьбе. А потом девушка узнала о своей беременности, и тогда отношения влюбленных кардинально ухудшились. Актриса рассказала, как ей на седьмом месяце беременности пришлось бежать в родной Севастополь от мужа, Тогда Ксения училась на третьем курсе. Мне было стыдно сначала за это, а потом я поняла, «Боже, в нашей стране очень много таких женщин, и не с одним ребенком, а с тремя!» Все пошло просто кувырком, и для меня это было крайне удивительно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду, поделилась своей историей Мишина. После того, как прошло 4 года после разрыва, муж нашел Ксению Мишину и избил девушку в театре. Был момент, когда через 4 года сыночку 4 или 5 лет было, появился в театре и избил меня. Да, непонятно за что, то есть в пьяном состоянии. Шел спектакль, я вышла со спектакля, и меня просто спустили с лестницы, ну и все, человек исчез, рассказала она.